Собрались на Тартен через перевал Дятлова, находимся в Ивдиле, переночевали а я раз. и ждем машину, вот маленькая кучка вещей тут, в основном это еда. еда. На Урал. Невероятной красоты горный массив, разделяющий континент на Европу и Азию. Как стрелка компаса, Уральский хребет смотрит с юга на север, протянувшись от Казахстана до самого Северного Ледовитого океана на расстояние более двух тысяч километров. Уральские горы – заповедный край, хранящий такие природные памятники, как молебный хребет, река Вишера, плато мань пики Народная и Монорага. Но в этот раз наша группа направляется к самым загадочным и печально известным местам – перевалу Дятлова и горе Атартен. Отрезок пути от города Ивдель до реки Ауспия проходит по таежной грунтовой дороге, по которой возможно передвигаться только на спецтехнике или пешком. Сразу после поселка Северный мы проезжаем огромный затопленный карьер, на котором в годы войны добывали марганцевую руду для изготовления танковой брони. Долгое время в этих местах располагались сталинские лагеря, в которых Политзаключенные использовались для выполнения тяжелых каторжных работ. Мы подъезжаем к реке Талица, на которой до сих пор остались старые драги для промышленного мытья золота. Да. да зима. Да. А, и мне кажется, на грунте Ага. скоро будет как там, так же как этот марафон. Да. Тепло, поняла я, здесь, да? Да. А? Ой, Тань, смотри, а там как глубоко. Вот здесь где-то, наверное, Можно по плечи. Можно намылиться спокойно да? После небольшого отдыха мы продолжили свой нелегкий путь. Вслед за талицей нас ожидали еще переправы через реки Вижай, Северная Тошенка, Ушма и Ауспе. Река вижай. Вижай? Да. А река вижай визу. вот мы как раз чуть выше переката идем мы да, в, ну, в другом месте там поглубже вообще -то. здесь а бы то проще да. было бы а, вот это просто... о они на ними здесь Смотри. Смотри. А. О, а это напрямую пил, а он больше. И волны. Ага. Как на катере. Да а вы обратно еще на воде Путь от Ивделя до Ауспи составляет всего 180 км, но даже хорошая машина преодолевает его за 6-8 часов. расположились на Успеи. После изнурительной дороги мы отдыхаем, а завтра нас ждет марш-бросок вдоль Ауспе до перевала Дятного длиной в 28 километров.